Он говорит, так а сделай, как я. Он говорит, так, а как ты делаешь? Я, говорю, домой пьяный прихожу, жена только начинает пиздеть. Я говорю, пошел нахуй. И все, и все нормально. Ну давай, давай. Напились, блядь, на следующий день встречается, у этого, блядь, два глаза подбито, нос нахуй сломан. Слушай, что случилось? Он говорит, ну, по твоему совету, расскажи, как было. Он говорит, ну прихожу домой после нашей пьянки, блядь, жена давать пиздеть. Я говорю, пошел нахуй. А он говорит, так ты что, вслух что ли сказал, блядь?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 А вы опять не подходите, и когда они в третий раз так, Ты уже по-русски, да заебала жопа, где ты? В этот момент будешь говорить, да я здесь, ёптать Давайте мой кофе Запомнили рецепт? Каждый раз, когда будете эту хуйню делать, снимайте видео и присылайте лестерману Будем ссать вместе От смеха, я имею в виду. Баба, ёптать, зеленая. Последняя единица техники у нас осталась Если мы ее не перегоним, то, блин Капец. На жесткой цепке еще и 80, и на борту дату. Навара. Чайник там, Бля, ну этому я, я вообще не завидую. Это пиздец. кто-то Ой-ой-ой. Тоже, что все заебись было. А а давай, давай. Нихуй, а Воды! он! Все, он, все, он, он... А, ебать. Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! захватил Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! да Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! Нихуя! О, да, масло, все, вс, и этого выпьем. Там, наверное, Ой, водитель охуел, бля. Жаня там по-любому, экшен выхватывает. А он заглох, он, что слушает? Конечно. Конечно. Вот. Вина решил приготовить дома. Давление не скинул. Так, а вот, там бывает, да.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 Утро на работе. Начинается не с кофе. Отнюдь не с кофе.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 Человек сделал вот такую херню, ввел в нее сапу, на из нее уже завел в коллектор. И она в нем собирала масло. Бля, говорю, ну вообще в России что только не суха, лишь бы, блядь, ехать. Вот, Санек привез отходы так называемые. Покажи. О, а у вас рыбы, камчаткой занимается, блядь. Давай, Саня. Вот так вот выкидываются отходы. В яму. В пароходик. А потом она ее сталкивает в море и выкидывает обратно. Сколько народу не видит рыбы? Вернее, такую рыбу покупает за 2000.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 Да ты вообще, я не видел, Вообще я не видел, смотри какие, это мои все